Уважаемые товарищи, сегодня вам предстоит подвести итоги боевой учебы, проанализировать текущие и перспективные вопросы развития вооруженных сил Российской Федерации. Предваряя свое выступление, хотел бы дать в целом положительную оценку вашей работы. Армия и флот достойно выполняют поставленные задачи по защите безопасности и национальных интересов нашей страны. Пожалуй, один из принципиальных итогов 2005 года – это переход от затянувшегося этапа преобразований и реорганизации к плановому военному строительству, переход к всестороннему наращиванию возможностей отечественных вооруженных сил. Это были сложные годы для страны и для армии, флота. У нас много было проблем и экономических и социальных, и в обществе в целом, и в армии. Мы жили в условиях непрекращающегося конфликта на Северном Кавказе. И мы, не могли, мы с вами не могли решать одну проблему последовательно за другой, концентрируя на чем-то все ресурсы. Специфика ситуации заключалась в том, что необходимо было решать все сразу. И мне очень приятно отметить, что вооруженные силы выходят на эту ритмичную работу по военному строительству. Практически завершена оптимизация структуры Министерства обороны. Считаю, что удалось выстроить систему, которая позволяет существенно повысить качество управления войсками и силами. Отмечу прогресс в совершенствовании потенциала ядерного сдерживания. Проведены успешные испытания перспективных систем и комплексов вооружений, которые способны обеспечить гарантированное преодоление всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны. Появились новые наработки в сфере воздушно-космической обороны страны. Сегодня с полной уверенностью можно сказать, что воздушно-космическая оборона является одним из важнейших факторов обеспечения стратегической стабильности. На новый уровень вышла оперативная подготовка штабов и боевая учеба войск. В 2005 году была успешно проведена серия маневров на огромном пространстве от Баренцева моря до Тихого океана. При этом, что крайне важно, серьезно и глубоко отрабатывались вопросы межвидового взаимодействия. Состоялись совместные учения с армиями Китая и Индии. Наши партнеры отметили высокую выучку личного состава российских воинских частей и подразделений. Их способность решать масштабные, комплексные боевые задачи, в том числе антитеррористического характера. И я хочу отметить, что учения были проведены на высоком уровне. Хочу вас поблагодарить, всех, кто принимал участие в этих мероприятиях. Я думаю, что такого масштаба армии и флот, такого масштаба учений давно не знали. Следует и дальше уделять пристальное внимание подготовке подразделения вооруженных сил к участию в контртеррористической деятельности проведенные в сентябре в Северокавказском регионе командно-штабные учения дали нам ценный опыт в этой сфере, в том числе позволили глубоко отработать межведомственную координацию. И недавние события в Нальчике показали, насколько эффективно действовали силовые структуры, в том числе части вооруженных сил, нейтрализуя налет бандитов. Они получили достойный и жесткий урок. Такой результат, был, хочу это подчеркнуть, достигнут. Прежде всего в результате улучшенной координации между различными силовыми структурами. Уважаемые товарищи, как вы знаете, на заседании Совета Безопасности в июне этого года были четко определены основные приоритеты долгосрочного развития военной организации страны до 2015 года. При этом мы исходили из анализа и прогноза военно-политической обстановки в мире, оценки характера и уровня современных и потенциальных угроз. Подчеркну, что наши планы военного строительства в полной мере соответствуют реальным экономическим возможностям страны. Направляя на модернизацию армии серьезные ресурсы, мы хорошо понимаем, что вооруженные силы ⁇ это важнейший атрибут государственности, гарантии суверенитета нашей страны. И они должны быть готовы обеспечить глобальную стабильность, защитить Россию от любых попыток военно-политического давления и силового шантажа. А такие способы проведения внешней политики, к сожалению, мы видим. В мире они еще имеют место быть. Серьезную опасность представляют тлеющие региональные и межэтнические конфликты, в том числе недалеко от границ России. И, конечно, непосредственную угрозу целостности нашего государства, жизни граждан, несет агрессия международного терроризма. В связи с этим мы ни на минуту не должны ослаблять внимание к ключевым аспектам военного строительства и в целом государственной политики в сфере обороны и безопасности. Первое. Следует продолжить работу по формированию оптимального состава вооруженных сил. Их основу должны составить соединение и части постоянной готовности. Уже в 2006 году предстоит создать условия для существенного увеличения доли контрактников в общей численности вооруженных сил. Мы должны, не снижая боеспособности армии и флота, обеспечить сокращение срока службы по призыву до 12 месяцев с 1 января 2008 года. Второе. Начинается важный и ответственный этап переоснащения и технической модернизации войск. В 2006 году на закупку вооружения и военной техники будет потрачено почти в полтора раза больше средств, чем в текущем году. При этом особое внимание необходимо уделить оснащению соединений и воинских частей постоянной готовности, в том числе высокоточным оружием, эффективными комплексами разведки и радиоэлектронной борьбы, автоматизированными системами управления. В целом следует последовательно придерживаться курса на выстраивание оптимальной структуры расходов на содержание и оснащение вооруженных сил. К исходу 2015 года мы должны выйти на соотношение, когда 70% средств будет тратиться на развитие армии и флота и 30% на текущее содержание. Только так мы сможем не латать дыры, а добиваться качественного технического обновления войск. Я понимаю, что это исключительно сложная задача. С министром, с начальником генерального штаба, с председателем правительства, с ведущими ведомственными правительствами. Мы подробно обсуждали эту тему. Это очень сложная задача, но она, может быть, и должна быть решена. В связи с этим важная задача – повышение эффективности единой системы заказов и поставок военной техники. Это позволит существенно повысить отдачу от выделяемых средств за счет централизации. Третье. Будущее вооруженных сил во многом зависит от военной науки и образования. Сохраняя лучшие традиции отечественной военной школы, необходимо постоянно повышать, насыщать ее новыми идеями и подходами. Широко использовать современные обучающие методики, технологии, внимательно анализировать динамику мировой военной мысли. Военное образование и наука не могут отставать от развития армии, а должны постоянно идти на несколько шагов вперед. И, наконец, пожалуй, один из самых ключевых вопросов военного строительства. Это повышение уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей. С 1 января 2006 года планируется очередное увеличение довольствия военнослужащих. А в целом в течение ближайших трех лет размер денежного довольствия военнослужащих возрастет на 67%. Соответственно, этому вырастут и размеры военных пенсий. Хочу обратить внимание правительства на то, что мы не имеем права забывать нужды военных пенсионеров и рассчитываю на то, что правительство будет относиться к этим проблемам самым внимательным образом. Однако, наряду с увеличением денежного удовольствия, мы должны уделить серьезное внимание формированию современной системы социальных гарантий. Речь о медицинском обслуживании и обеспечении жильем, обучении и переподготовке личного состава. Прошу в кратчайшие сроки и в полную силу запустить механизм накопительной ипотечной системы для военнослужащих. Здесь Важно досконально проработать все организационные вопросы. А опыт моего общения с военнослужащими в частях, на флоте показывает, что далеко не все знают, что там должно происходить. Вот я разговаривал с офицерами, они даже не представляют, что это такое. Ну как же так? О возможностях, которые открывает ипотека, должны хорошо знать и в армии, и в обществе. Ведь реальная перспектива получить жилье – это существенный фактор призваны привлечь молодежь в военные учебные заведения. Хочу отметить, что эта система должна касаться и будет касаться тех молодых людей, которые приходят в армию на флот. Но Наряду с ипотекой нужно наращивать темпы расширения фонда служебного жилья, последовательно реализовывать программу жилищных сертификатов. Мы взяли большие обязательства перед людьми, и они должны выполняться в полном объеме и в намеченные сроки. В заключение хочу еще раз подчеркнуть, сегодня у России есть все возможности и средства, чтобы обеспечить развитие вооруженных сил на основе долгосрочной стратегии и эффективного планирования. И от нашей слаженной с вами работы напрямую зависит формирование нового облика вооруженных сил, современных, насыщенных передовой техникой, использующихся пользующихся высоким общественным авторитетом. Рассчитываю, что вы хорошо понимаете исключительную важность и приоритетность этой задачи. Еще раз вас благодарю за службу и желаю успехов. Спасибо большое за внимание.